Нас ободряет и нас ведет туда, в этот Новый Иерусалим. Он прекрасный. Знаете, когда там на небе будешь, там не надо этот свет земной, это солнце, там свет сияет от Иерусалима. Я вдалеке видел его. Прекрасный Иерусалим. Знаете, когда вспоминаешь, и хочется опять туда. Друзья, ну не об этом я буду говорить. Я буду говорить Слово Господне, где Бог положил на сердце меня. Продолжение то, что мы говорили о святости, освящения то Господь так положил на сердце, продолжить эту тему. Я, может, даже буду повторять те места, о которых я говорил, но Господь дал мне понять и говорить о том, чтобы мы продвигались. И время идет. Время идет такое. Оно Мы вошли в тяжелое время, последнее время, друзья. И Господь желает, чтобы мы осветились. И скажу еще одно. Это у нас уже конец года, и уже будем сейчас праздновать Рождество, и через две недели будет уже Новый год. И это очень важно в, нашем, в нашей жизни, как мы хотим встретить Новый год. И как мы себя готовим, мы не знаем, что нам принесет этот год, следующий. Но нам быть готовым и святым освящаться и приготовляться, и Господь предупреждает о всяком. И мне хочется начинать слово, которое Господь положил. Я повторюсь и говорю, это будет, это 1 Петра, 1 глава, 13 стих, тут 2-3 стиха. Поэтому, возлюбленные, «Припрявшись числа ума вашего бодрства, я совершенно уповайте, наподаваю вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежним похотями, бывшего неведения неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Друзья, Петр нам напоминает это место я только в прошлом воскресенье так скольз говорил, но он напоминает нам о том, говорит, припаяшись через ума вашего, это идет речь о величии повеления Господней. Друзья, чтобы нам, бодрствуя в этой жизни, мы припаяшим, если это ремень, а это чресла ума, чтобы наш разум, он был припаяшен Словом Господним, чтобы наш разум, мы думали о том и быть готовым, что Господь не скажет нам делать. Друзья, все приходит через разум, через мысли наши. Дьявол бьет по мыслям нашим. И оно начинает зарождаться в нашей голове, и на нам приходит это любой грех, любое дело. И оно происходит, и потом, если мы не каемся в этих мыслях, оно приходит в наше сердце, оно закрывается там, и потом разрабается, и говорит, я не понимаю, как это произошло. Но Пётр нам упоминает и говорит, припаяштесь ума вашего. В нашем разуме, я понимаю, я не говорю о том, что мы постоянно ходили, говорили, повторяли, но мы должны мыслями, мы должны понимать, где мы находимся. Это будет друг, другая тема, я потом буду говорить, это уже после праздников будет тема о шлеме и о всем. Потому что Бог говорит, там, если шлем спасения одевать, Потому что когда воин идет на войну, он надевает каску, он надевает шлем, чтобы предохранить голову. Но Петр нам предупреждает, напоминает, припаящие тресла ума вашего. И говорит, припаящий вашему, бодрство. Мы должны быть в бодрством состоянии, друзья. Освящение свято с бодрством, оно почти идет в одном. И как мы ходим пред нашим Господом. И вот это знак готовности. И вот видите, говорит, и припаяшись через вашего бодрствия, и дальше говорит так. Совершенно уповайте на вам благодать в явлении Иисуса Христа. Когда в нашем разуме Иисус Христос когда в нашем разуме Дух Святой, тогда мы идем с Ним. Я приведу один пример со моей жизни. Когда мне было плохо, когда у меня кислород падал 50. Друзья, на тот момент я мыслями молился на языках. Я был соединен с Богом. И у меня когда кислород падал, это у меня это уже было критическое положение. Но когда у меня было даже и 75, я находился дома, я в больнице не бежал. Я находился в молитвенном состоянии мыслями. Я молился духом, я исполнялся силой Духа Святого, и Бог сохранил мой разум. Друзья, это великая милость Господня. И когда я находился, когда завезли меня в больницу, в течение пяти дней и я вернулся домой здоровый. И вот сейчас среди вас. Друзья, это Господь. И вот Петр говорит, припоящий через ума вашего. И когда мы припоясаны Господом, тогда Дух Святой совершает свою работу. Аллилуйя! И когда мы идем вместе с Господом и говорим, что прикажешь, я буду делать. Дорогие друзья, ну этот враг, душ человеческий, он старается нас сбить с пути. Но я всегда говорю молодым, не идите на компромисс с ним. Он кинул вам мысль, покайтесь, выкиньте, делайте вид, что вы это не приняли. И двигайте дальше, знай, что у тебя есть Искупитель. И Ефесянам говорят такие слова, 6 глава, 14. «Итак, станьте, припаяшись через вашей и облекитесь в броню праведности». Это мы идем, движемся дальше и предупреждать. «Итак, станьте, припаяшись члесла ваши Уже тут надо припоясаться об истину и облегшей в броне праведности. Исайя говорит такие слова, 11 глава, 5 стих, говорит, «И будет припоясанием через него правда и припоясание бедра Его истина». Это говорит об Иисусе Христе. Исайя предсказывал приход Иисуса Христа. И он говорил, и будет при через его правда и при прессании бедра его истина. Аллилуйя! И в другом месте Исаия говорит, 59 глава 17 стих говорит так. И он возложит на себя правду, как броню, и шлем спасение на главу свою, и облегчил в ризы мщения, как одежду, и покрыл себя ревностью. Плащом. Аллилуйя. У Господа, у Иисуса Христа, была эта ревность. Он это все облегший. Он явился в народ. И вот я... И Он показал свое могущество, Он показал Свою истину. Друзья, дорогие, этот Иисус Христос, которого мы будем сейчас праздновать, мы на следующей неделе, друзья. Но это Иисус Христос, Он родился, но Он появился во славе Своей. Друзья, готовность означает быть всегда внимательным. Быть внимательным к делу, что я говорю. Что я смотрю, друзья, часто мы начинаем хвалиться чужими победами. А я говорю, пускай за тебя дела твои говорят. И Слово Божьем говорит такие слова. Это Третья Царств, 20 глава 11 стих говорит так. Пусть не хвалится подпоясываешься, как распоясывающая. Друзья, в жизни бывает человека, он никакую не имеет отношения, он знал о Боге, он знает его, Иисуса Христа, но не познал его. Он не имеет ту связь с ним, а говорит, я мой имею. Почему? Потому что часто у человека происходят эмоции, и он это предоставляет о святыне. Часто такие эмоции переполняют человека, и он думает, что он близко с Богом, но его дела не соответствуют. И вот говорит, что ты хвалишься, подпоясываешься, как распоясанный. Не хвались, а делай. И когда Иисус Христос в твоем разуме, в твоей жизни, ты начинаешь двигаться и говоришь, я «Слушаю тебя, что ты мне прикажешь?» Если вы помните, я когда раньше говорил, что мы часто приходим в молитве пред Богом и начинаем Ему давать команды. Мы думаем, что Господь, мы Ему высказали, встали и пошли, а ты, Боже, делай. Я скажу, друзья, я понимаю, о чем я говорю. У меня раньше тоже был, как вот сейчас у многих, карманный Бог. Вот знаете, вот ты едешь, у тебя проблема, ты что, достал телефон и сразу звонишь друзьям, помогите. Вот так и мы по жизни. Мы идем по нашей жизни. И мы не замечаем ничего. Мы в христиане, мы ходим в церковь, мы десятину отдаем. Что надо, мы отдаем. А что еще ты хочешь от меня? А Господь говорит, а я хочу твою душу, я хочу твою жизнь, чтобы ты полностью посвятил мне. И вот я часто говорю за карманного Бога. А потом раз проблема в семье. Мы куда бегим? Такие проблемы, что люди не помогут. Мы бегим к Богу, молитесь. У меня проблема. А Господь говорит, когда я стучался тебе, когда я взывал тебя, ты закрывал глаза свои, ты не слышал меня, а я говорил, сын, дочь, стань на колени сегодня, едешь за рулем, молись меня сегодня, ибо предупреждать предстоит, там нечто препятствия. А я отдавался своим эмоциям, я не хотел, я заглушал чем-то. Друзья, а Дух Святой, он работает в нас, и он начинает совершать работу. Знаете, Бог всегда предупреждает. Я помню моменты, когда, помню, я ехал был в Чикаго, и когда мне позвонил сын, не сын, а его жена, это происходили такие моменты, а до этого меня Дух Святой наполнял молиться за них. Дух Святой, он предупреждал все. И когда мы имеем отношения с Богом, Господь ведет нас. Когда мы имеем полностью отношения с Богом, и мы говорим, Господи, что ты хочешь сказать? Это Бог великий, друзья, который в нашей жизни он иногда помогает. Я скажу почему. Потому что если мы исполняем Слово Его и живем, как Он хочет, то он полностью с нами управляет. И бывает часто в нашей жизни, что нам приятно, я всегда говорю, Богу противно. Мы должны всегда иметь связь с Богом и бодрствовать. Мы не должны попадать в ловушку дьявола. Потому что дьявол, он хитрец. И он всегда копировал дело Божье. Друзья, в это последнее время, я смотрю сейчас, духовный мир открытый. И дьявол работает вместе, и он копирует, он всю жизнь копировал. Если помните, когда Моисея Бог послал, иди, выведи Израиля, и те колдуны они тоже этого делали. Там до определенного времени, но потом они уже не могли. И в нашей жизни... Часто мы идем, и нам кажется. И вот я скажу, что мы должны бодрствовать к чему, чтобы нам не попасть в ловушку, в ловушку дьявола. И следующее место, я прочитаю, говорит Лука, это 12 глава, 35 стих и ниже. «Да будут чресла ваши припоясаны, и светильники горящие». И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит тот час, отворить ему блаженное рабытие, которые господин пришедший найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припаяшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Великие слова. Мы возьмем 35 стих. Да Божий через слава ваши предпоясаны. И плюс еще идет другое, нам нужно заметить, и светильники горящие. Оказывается, не только очищаться, освещаться. И тут предупреждение говорит, и светильники горящие должны быть у нас. И мы должны выйти навстречу встречу жениху, когда воздастся крик. Мы помним, когда в Матфея там написано, 25 глава, с 1 по там, 13 стих, там написано о 10 девах. Мы эту притчу знаем. И вот представьте себе, вот эти вот девы, они, у них светильники, и они все сидели, они все уснули, они задремали. Это сейчас, это время. Пять было мудрых, пять неразумных. И вот представьте себе, это все время такое свободное. И там в шестом стихе написано так. Но в полность раздался крик какой. Вот жених идет. Аллилуйя. Выходите навстречу ему. Какие чудные слова. Друзья, дорогие. Вот жених идет. Пробудись, народ. Время последнее грядет. оно уже здесь, а. И вот идут, и Бог говорил, будут войны, все, оно происходит, это. Но мы должны быть бодрствующим, и говорит, вот, 35, и светильники горящие. Но мы эту историю знаем, когда за этих дев, когда жених пришел, что были написано? Готовые вошли. А те, которые увидели, что у них не хватает масла, что они говорят, дайте нам вашего масла, они говорят, ну чтоб не получилось недостатки у нас и у вас, пойдите продающими, купите. Пока они пошли покупать, покупать это масло, готовые вошли. Те пришли и уже стучат. А он говорит, отойдите, я вас не знаю. Друзья, Слово Божие, нам остается это не для неверующих, это для нас, познавших Бога, заключили завет с Богом. И придет время, который которое мы предстанем пред Господом. Мы не будем винить пастора, мы не будем винить. Но наша эмоция может быть сказать, «О, пастор виноватый!» Знаете, такой момент... Когда был такой момент в жизни, когда говорил с Ним, с Богом, и Бог открывал людей, которые знали Слово Божие, но не исполняли. И они извинили пастора и говорили, ты виноват, ты виноват. А он говорит, у вас было Слово Божье. У вас было в руках то Слово, которое оно сейчас имеется. Друзья, дорогие, я помню момент такой, я тоже молился, говорю, Господи, помил народ Твой. А Бог говорит, я дал милость мою народу моему. И я дал им время еще. И я дал время, чтобы они вникли в Слово мое. И я даю им время и сейчас, друзья. И Господь хочет, чтобы когда воздастся крик, жених идет, чтобы мы встали и пошли к нему. Чтобы мы подняли те глаза и сказали, гради Господи Иисусе. Это то время. я, друзья, мы должны быть бодрствуем. 1 Петра 5,8 говорит, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища. Кого поглотить? Предупреждение идет к нам. Если мы не будем бодрствовать, что у нас происходит? Противник ходит, как рыхий лев, Ища, кого поглотить. Знаете, давайте, давайте такую картину нарисуем. Я понимаю, я знаю, что многие это, но я иногда, я любил видеть, смотреть, наблюдать в мире животных, как вот животные. Вот представьте себе, пасутся стая оленей, коз. И происходит нечто. они так все спокойно, но они не замечают, что там спрятал лев. Вот вы я знаю, что увидели многие. Или бывает на, на, на, на, на, там, на поляне дерутся обои, рогами запутались и дерутся. Они не видят, что противник спрятан, их. И этот лев сидит, ждет, пока у них силы упадут. И тогда он нападает, и у него уже не одна, а две жертвы. Так и в жизни нашей бывает, друзья. Когда мы не имеем брат с братом, сестра с родиной, там не имеет мира между собой, начинают какие-то разборки в жизни своей, они уже духовно, там сказать духовности, там уже духовности нету. И в этот момент враг дух человеческих, он начинает убивать, ловить, и говорит, и ты, и ты в моих руках. Знаете, такие вещи происходят в нашей жизни. Я часто беру пример, нашу жизнь духовную животным миром она может интересно но я скажу она полезна она нас должно обортирять к тому чтобы мы должны бодрствовать всегда в любой момент мы должны бодрствовать не давать повод врагу над нами издеваться как я сказал вначале если он кидает какую-то мысль отвергнись отрекись, покайся происходит. Тогда, если ты это совершаешь, тогда тебе Дух Святой, благодать Божья она тебя наполняет. И Дух Святой, Он тебе помогает. И 1 Коринфянам 15, глава 33 стих говорит так. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Друзья, это интересно. Не обманывайтесь. У нас, может быть, друзья, нам кажется, вроде бы они хорошие, вроде бы они... ну, куда там? Но говорю слово Божие. Не обмануйтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Я скажу вам одно, даже вот э, живя при СССР, потому что я уехал в это время, то, находясь, помню, вот, ну, работал, там много неверующих было, там верующих мало было, я работал на пилораме, а на пилораме вообще все пьяницы работали там. Это, это было, это не скрыто. И вот я среди них работал. Мне, мне, вот, мне другой работы не давали, потому что у меня был богомольный, как они обзывали меня, но я был этим рад. И мне только эта работа была дана. И вот они хотели вот, говорят, вот мы это, и вот они каждый в обед, и это, это, это у них, заместо воды, у них там вино, они пьянствовали. И вот напиваются, и мне приходится одному все тянуть. То это жизнь была. И вот это худые совочные. И вот и я постоянно был в молитве с Богом. Знаете, борьба была сильная. Работу другой не мог. И я молился, я работал три года. Говорю, Господи, но ну это... Но мне Бог успокаивал тем, говорят, братья в тюрьмах были. Там еще хуже было. А я помогу тебе. И знаете, друзья, Бог помог мне. После трех лет Бог меня вывел снова. туда. Меня вывел бы Господь на другую работу. Я потом только благодарил Бога. Я тогда занимался, потом меня вывел. Я занимался с овчарками, дрессировал, их кормил. Бог дал мне. Там не было начальство, там было хорошо уже. Но нужно было мне пройти эту проверку, испытания. Друзья. И я был среди такого народа, который, я знаю одного братка, а он мне говорит, ну ничего, ты, ну там, если все там... Я говорю, слушай, Бог все видит. Если ты дашь повод, у тебя дети маленькие. Ты скроешь это, твои дети вскроют это. Когда твои дети вырастут, они вскроют твой грех молодости, который ты скрыл. И это происходит. И вот это вот, видите, противник идял, он ходит, как религиозный. И, и вот худые сообщества развращают добрые нравы. И вот если мы не бодрствуем, то нас может, мы можем портиться. И вот в другом месте Слово Божье говорит так, это 2 Иоанна 10 глава, говорит так, ой, 10 стих, я извиняюсь. «Кто приходит к вам и не приносит его учения, того не принимайте в дом». И не приветствуйте Его, ибо приветствующий Его участвует в злых делах Его. Это уже Иоанн говорит не о том мире. Иоанн говорит о верующих, называющих верующими. Но они не живут, как это. И, Господь, и вот Он предупреждает нас к тому, что мы совершенно уповали на эту благодать Божью. Друзья, Господь не хочет, чтобы мы служили ему 50% или 80%. Господь хочет, чтобы мы ему служили все 100%. Знаете, вот я, я знаю, что многие друзья, может, имели э, фирму, бизнес, имели рабочих. И вот представьте себе, ваш рабочий будет работать не 100% на вас, а так 80%. Вы будете с ним довольны? А вот так подумайте. Я думаю, не будете довольны. Я в Америке, мы здесь бизнес имели, я, я наблюдал. И вот когда рабочий, я даю тебе 100% свое, то, что он должен делать, или он дает 80%. И вот это то же самое, служение нашему Богу. Как мы отдаем себя Богу? Мы отдаем все 100% себя Богу. Это ты должен отдать время свое, там посчитать в сутки, сколько ты времени должен отдать в чтении Слова Божьего, на коленях молиться пред Богом. Это ты должен дать. Ты, кроме финансового, это, ты должен отдать время свое Богу. И если где служение, ты должен быть, ты должен знать, что Господь приходит в это время. Как Бог нам это об этом открывал. И как мы отдаем время нашему Иисусу Христу. Я часто говорю, воскресный день, если выбрали мы этот день для Господа, то отдадим его полностью целый день. Послужим ему полностью для Господа. Господь, я хочу полностью отдаться Тебе. Я хочу, чтобы этот день я полностью посвящаю для Твоего дела. И Богу будет приятно это. А если мы не будем этого делать? Ты знал волю Господина внутри его нарушал. Это Господь. Слово Божие нас учит. И вот, другое место, это Иоанна, первая глава, 16 стих говорит так, и 17 -то. От полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. И 17 -й. Ибо закон дан через Моисея, Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Видишь, все упирается в том, в Иисусе Христе. Без Него мы ничего не можем сделать. Без вмешательства Иисуса Христа мы ничего не можем сделать, друзья. Мы даже вздохнуть не можем без нашего Господа который дает тебе жизнь и дыхание, который тебе дает каждый день милость свою. Ты открываешь глаза и говоришь, «Аллилуйя, Иисус, я благодарю Тебя!» Это мы должны делать. Это мы должны ценить пред нашим Господом. Господи, Ты дал, и я хожу ногами, а кто-то, может, не ходит. А кто-то, может, сегодня не поднялся с постели. Но мы должны понимать. И мы должны оставаться благодарны. Но в этом момент бодрствует. Знаете, Псалмопевец говорит такие слова. Говорит, и в ночи, и в постели я бодрствую. Мы должны бодрствовать, и, и когда мы спим. И когда мы бодрствуем, когда мы спим, тогда благодать Божья. И мы можем, и мы можем спать, и мы можем молиться. Вы попробуйте так, чтобы вот ваше тело отдыхает, а уста молятся. Это жизнь наше соединение с Богом. И я часто говорю, если ты перед сном насмотрелся каких-то ужасов, фильмов каких-то страшных, то тебя будут сниться сны. Ты будешь бояться, дьявол будет тебя пугать. И я часто еще выражаюсь, говорю, ты насмотрелся каких-то фильмов и встань на колени и помолись после этого. Да ты пустой, как тут барабан. И молитвы нету. А если ты перед сном почитай Слово Божие, повникай, порассуждай, пред Богом помолись, семью отправь, и я скажу священникам, семью отправляй спать, чтобы не мучить их, а там дальше продолжай. Не смотри на время, сколько тебе надо спать останется. Вставай на колени, священники, молись. Увидишь милость Господню на утро. Увидишь, что будет Господь делать. Друзья, дорогие, это я не говорю от кого-то. Я говорю это пережитым, что Господь делает. Это Бог совершает. И мы должны понимать, что есть воля Господня. И мы должны, и дети будут, вот это, будут послушны, и дети будут слушаться нас. И дети, если мы, как, понимаете, все зависит гормонально. Как мы с Богом имеем связь, и мы послушны Богу, так наши дети будут послушны нам. Она все взаимно если вы это не ощущали, вы поймите. Иногда часто родители не ощущают этого. они думают, ну, это что-то там, гормоны, что-то там, не понятно. Послушайте внимательно. Как ты отношения с Богом, священник домашний, так дети будут отношения с тобой иметь. если ты байдуже относишься к этому служению, то и дети будут, придет время, они будут с тобой так. Они будут ради тебя будут в собрания, ну, чтоб не обидеть папу, маму. Ну, детям, я всегда говорю, тоже нужно покаяние. Приходит время в полноценности, не зависит, ты вырос в христианской семье, ты вырос, ты рожден, и тебя в детстве приносили пред Господом. Но когда ты вырос, ты делаешь выбор. И ты говоришь, я хочу служить Богу. Я даю свою жизнь Иисусу Христу. Это Господь напоминает нам. И вот, если прочитать Римлянам, это первая глава, тут 16 стих. И ниже. Ибо я не стужусь, не стужусь благорестования Христова, Потому что оно есть сила Божья к спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом Елену. И 17. -й. В нем открывается правда Божья от веры в веру. Как написано, праведный верой жить будет. Аллилуйя! Друзья, это важность тому, как мы пред нашим Господом. И мы должны передвигаться из веры в веру, из ступеньки в ступеньку. Я часто привожу этот пример. Вот многоэтажное здание, вам нужно достичь цели. Вы что делаете? Разве вы там? Да, сейчас придумано лифт. А по лестнице надо подниматься. И это вот христианская наша жизнь, мы должны подниматься, в откровении написано, святый да освящается, неправедный пусть делает неправду, нечего тебе трогать, его, пачкаться с ним. Делать пускай, грешит тот грешник, греш, пускай греш. тебе нет, ты святой да освящается, неправедный пусть делает еще неправду, а мы должны двигаться, двигаться и молиться. Ибо будет делать работу свою. Бог делать работу будет окружающим, они а будут в тебя видеть Иисуса Христа. Я прочитаю еще одно место. Это Колоссянам, первая глава, и тут с а, 19 стиха и ниже. Ибо благоугодно Богу, а благодно было Отцу, чтобы с 19, да, 40. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью Христа Его и земное, и небесное. Все было угодно Отцу, чтобы кровью Христа нас объединить. Почему мы собираемся? Это кровь Христа, она нас объединяет в одно целое. Это невеста Господа Иисуса Христа, друзья. Это Церковь Божья, она не какого-то пастора. Это Церковь Божья, которую Бог наделяет и насаживает Своих. Аллилуйя! И Господь хочет, чтобы церковь, его церковь, его невеста, она была святая и непорочна. Когда он явится за своей невестой, он хочет ее видеть. Вот мы все женились уже, кто женатый. Когда вы женились, и вот у вас стояла вот невеста, она в невесте была одета. Вот сейчас невесту... Раньше невесты были настоящие, я скажу правду. Сейчас я не могу назвать невестами, извините меня, мой сужу. Но раньше была невеста, она была в белом, и было все покрыто, и было все как положено. И вот Христос хочет вот такую церковь видеть, необнаженную. Она хочет видеть церковь свою невесту как ясно, без пятна и порока. И вот невеста должна выйти перед венчанием, она смотрит, ой, там чуть-чуть грязно, и там уже чистят ей. что пятно. И вот так Господь хочет. Без пятна и порока. Туда ничего нечистого не войдет. Друзья, когда, скажу один такой пример, когда пришел мне ангел и сказал, пошли, я пошел, я был в... В одеты в эти одежды. И я в этот момент посмотрел на себя. Не мажь его мне в одно пятна, что я дальше не пройду. И я тогда возиковал, и я пошел. Но я не был таким. Я был, как лет 30 мне. Может, меньше. Молодым Но да и сейчас не старый. Друзья, а Господь, там на небе. Там векование. Там хорошо. И вот Бог хочет, чтобы мы здесь, пока на земле, совершали, совершали это служение. И вот, видите, 12 стих, тут а, я прочитаю, а, 1 Коринфянам 6, 9, я прочитаю это тут. А. Или не знаете что неправедные Царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни пролюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас. И дальше говорит, но омылись, но осветились» но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и духом Бога нашего. И Павел дальше пишет: все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Какая важность в ступени! Мы часто думаем: вот тут вот, написано, но все. Друзья, это говорит к нам, это христианам, предупреждение идет, чтобы мы не увлекались, но чтобы мы славили. Но я всегда говорю: лучше исполняться Духом Святым, лучше пребывать в нашем Господе Иисусе Христе. И вот если еще одно место, мы прочитаем 1 Петра, Тут четвертая глава. Я возьму с третьего стиха. И было довольно, что вы прошедшее время жили, поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеловству, скотолоству, помыслам, пьянству и в пище и питье, и нелепому идолослужению. И четвертый стих. По всему они и дивятся. Что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас, друзья. Вот что Петр пишет и говорит: они видят вас, и они говорит, они почему и они удивятся, что вы не участвуете с ними. И вот Господь хочет, говорит, отделитесь от меня отделитесь от того нечистого, приблизитесь ко мне, я вас очищу, освещу. И вот мы, то, что я рассказал, вот это, мы должны, нас видеть в Иисуса Христа. Друзья, дорогие, это важность нашего служения, чтобы они, отражение Иисуса, оно было в нас. Чтобы люди видели в наших делах, в нашем хождении Иисуса Христа. И нам нужно держаться учении нашего Господа. И вот по прямой, пятый пункт такой у меня туда. По примеру святого будьте святы во всех поступках. Знаете, вот это следующий этап, следующий этаж, этот, который нам нужно, придется нам понять, что такое мы должны делать. И дальше, если взять 1 Петра, 2 глава, ты. 9 стих говорит так, «Но вы, но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Но вы род избранный, вы не просто так. Петр напоминает и говорит, вы род избранный, вы избранный Богом. И вы, уговорят, видите, вы род избранный, царственное священство. Народ святый, люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство, у вас из тьмы в чудный свой свет. Но чтобы нам двигаться, нам нужно освещаться больше, очищаться пред нашим Господом. если Смотрим мы на все, что Господь хочет. Мы должны испытывать себя. Верили я. И вот испытывайте себя, друзья дорогие. В-первых, когда человек испытывает себя и стоит пред Богом, он приносит Богу славу. Не моропота. Всегда ты благодаришь Бога. Что бы ни случилось, от сердца. И Господь будет с тобой. Второе, оно назидает тебя, когда ты благодаришь Бога и окружающих тебя. Они видят, что ты славишь. И они видят чудеса Божьи. Помните, когда хромой сидел у ворот, и когда Петр и Иоанн прошли и сказали, у нас ничего нема, а? что они сделали? Его занесли в храм. А Петр сказал, ничего у меня нету. А что имею, то я тебе даю. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. И Он зашел, скача и хваля Бога. И все видели это через Сажье. Это видели, это, это Господь хочет от нас сегодня. Бог хочет от нас, чтобы это совершалось в наше время. Излияние Духа Святого, оно произошло. И теперь Господь хочет, чтобы мы, и Дух Святой, дел, действовал через Тебя, через каждого. Но чтобы Дух Святой действовал, вошел в Тебя и совершал свою работу, Ты должен быть на связи с Богом постоянно. И если взять 1 Петра, 1 глава и 15 стих, говорит так. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Не только чуть-чуть, не только сегодня, а, говорит, будьте святы во всех поступках. Значит, мои поступки должны нас учить, как я пред Богом, и мои поступки должны нам говорить я, и мы, мы должны знать, я христианин, я этого не должен делать. Обмануть брата или что-то сделать? Но Наши поступки должны быть, во всех поступках мы должны быть святы. И 1 Фессалоникистам 4 глава 3 стих говорит так, «Ибо воля Божия есть, освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Друзья, многие у нас понятие такое, ну, блуд, это, ну, это мы понимаем телец, но я скажу, есть духовный блуд. Есть духовный блуд, который Бог всегда обличал израильского народа, что они уходили к язычникам, они уходили в другие ветручения, они уходили по странам, и Господь говорит, возвратись! И вот Бог говорит, что мы, мы это видели, мы это воздерживали. Это понять, оно друг против друга, друзья, дорогие. Но Господь хочет, чтобы мы, если мы посвятились нашему Иисусу. И мы познали истину. Мы должны идти. Что Господь хочет сказать? И вот дальше я скажу еще одно, чтобы нам легко было побеждать. И второе... Паралипоменон, 29 глава, 5 стих говорит так, и сказал им, послушайте меня, левиты, ныне осветитесь сами и осветите Дом Господа, Бога Отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища. А кто такой Левиты? Это то же самое, как священники. И вот они, эти левиты... Почему в Библии часто упоминается за левитов, да? Вот э, я в, в, выписал такое выражение. Э, часто, например, в священниках левитах, Левиты вообще, или все колено левии, были избраны Богом для служения при Его святилище. Для служения Божьего святилища левиты. Они служили, они как священники. И я хочу сказать, мы отцы, мы понимаем, мы священники домашние. И вот Бог говорит, очистите перво, вы храм Бога живого. И вот мы должны очищать свой храм внутри, что там притирается. и мы должны это совершать. И мы должны очищаться и приготовляться. И я прочитаю еще один. Тут говорит э, Псалом 100. Э, с первого стиха говорит так. Это Давид пишет. «Милость и суд. Буду петь тебе, Господи. Буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, пока ты придешь ко мне». Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред моими вещи непотребные. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Друзья, Томопевиц Давид. Мы как-то, может, говорим, вот Давид, но он говорит. Он говорит. Я буду удалять все от себя, я буду приходить к тебе, я буду делать это. Друзья, дорогие, ради Господа мы должны это делать. И ради того, что Бог дал нам спасение и называл своими. Друзья, мы Божьи, мы не свои, мы Божьи. Мы принадлежим Иисусу Христу.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 в ответ, кто любит меня, кто любит Господа, Иисуса, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его. И тут Иисус говорит, и мы придем, и у Него обитель сотворим. А если мы не соблюдаем Слово Божье, давайте мы так себя просто на веса поставим. В каком положении я нахожусь пред Господа, мы не знаем, что принесет нам вечер, мы не знаем, что принесет нам ночь. И знаете, я скажу в своей жизни, когда я сильно болел, я боялся, когда ночь приходила. Не то, что я боялся темноты. Нет. Когда ночь приходила, у меня боли усиливались. И все спят, а ты глаза закрываются, ты не можешь спать. И ты только плачешь перед Богом. И вот эти моменты в жизни, друзья, и ты говоришь с Богом, ты говоришь. Это самый такой момент, незабываемые такие моменты, когда Бог хочет говорить с тобой, а Он начинает тебя тревожить. Он начинает тебя тревожить, он тебе начинает <смех> убирать сон, даже бывает такое, и вот смотришь уже час ночи, два ночи, тебя сна не надо все молиться, друзья, это Бог хочет, и видите вот, и Иоанна говорит, вот интересно, Соблю слово ее, и я, это, мы придем и обитель сотворим, а обитель в твоем сердце сотворит. и говорит, ты дальше, в откровении говорит такие слова, все стою у двери и стучу. «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, что говорит, войду к нему и буду вечере с ним, и он со мною». Друзья, это важный момент нашей жизни. Говорит Господь, все стою и стучу. И мы должны проверять сегодня себя, в каком мы состоянии пред нашим Господом. В каком я отношении пред нашим Богом? И Говорит, я стучу, отвер... от... чтобы отворить двери, Открой. И я войду, и я вечерин совершил с тобой. И ты будешь со мной, мы будем сидеть, беседовать. Мы будем с тобой общаться. И я так хочу с тобой общаться. А ты так и в суете. Господь сегодня призывает тебя. И Бог хочет сегодня. И Он говорит, я так жажду общения с тобою. Я забыл, когда я с тобой общался один на один. Я забыл, когда я слышал, ты слышал мой голос. А этот голос сегодня звучит. И Господь говорит, все стою у двери и стучу. Друзья. Да поможет нам Господь, совершая нашу жизнь, совершая это служение пред нашим Господом, нам идти за нашим Иисусом. И когда придет Господь, явится на облаках, чтобы нам поднять эти глаза и сказать, гряди Господи Иисусе, Аллилуйя! Господь хочет сегодня от нас, сегодня, друзья, мы живем последние дни этого года. Мы не знаем, что нам принесет 23-й год, дорогие мои. Мы не знаем, как в 22-м году начался хорошо, но мы не знали, что там, где мы были, там происходит нечто. Там бомбят, там нема. Друзья, Люди сидят без света, мы сидим со светом, и у нас есть написано на столах. Мы должны благодарить Бога. Я всегда говорю, мы должны благодарить нашего Бога день и ночь за эту милость явленную. Говоришь, там с Украины, с братом своим, я говорю, там постоянно в темноте. Друзья, это та жизнь, которая проходит сейчас народ. И народ Божий проходит. И я часто улыбаюсь брату, говорю, выходи к свету, хватит во тьме сидеть. Он говорит, свет горит наш, брат мой. Друзья, а свет горит, потому что люди видят, как сестра не говорила. Приходили и говорили, ты верующий, и нас Бог спасет у тебя. Так и к нему приходят. Это важность. Люди, чтобы видели в нас Иисуса Христа. Чтобы люди в нас увидели того Господа. Друзья, мы пойдем сейчас в молитве к нашему Богу. Мы пойдем на колени пред Ним. И мы давайте мы возблагодарим нашего Иисуса за все, что мы имеем в этой земле, за то, что Он дал нам, друзья. Давайте мы так возблагодарим Богу с великой благодарностью и будем молиться и за наших друзей, которые там на Украине. За народ Божий. чтобы Бог сохранил народ Божий. Друзья, потому что Господь говорил, предупреждал Духом Святым, если как вы будете относиться к тому народу, который несет сейчас, так я буду, когда будет бедствие здесь, я буду с вами так относиться. Идет взаимность у Бога. Мы не будем прикрываться. Нам хорошо надо было. Нет, мы будем стоять на колене. И за чужие нужды, как за свои. А Господь будет делать свою работу. Аминь. Будем молиться нашему Иисусу.